Я вас приветствую, дамы и господа, с вами как всегда Леонид, и вы снова попали на канал Таунспироу Гейминг И мы продолжаем проходить Дайлайт 2, Stay Human на высокой сложности В прошлый раз э, прохождение мы наконец-таки добрались до Велидора И <клёх> что ж, теперь у нас задача, как то как она называется это стать сильнее То есть найти биомаркер, и в этом нам поможет наш новый э, товарищ Хакон, да Очнулись мы в какой-то мастерской у каких-то девушек Одна из них э, нас жестко отругала, а другая просто дала битой по башке То есть с кем-нибудь поболтаем Вот, например, с ней а сначала Не будь как дома Нам не нужен еще один жилец Особенно такой, который может ограбить нас во сне Не все пилигримы преступники угу. У вас здесь отличная мастерская Собираете у фэшки, верно? Ага. Тебе здесь не место. Хакон подставляет наши задницы. Не, ну ты, ты конечно... Огнех? Ты должен был уйти с Хаконом. Вообще разговорчиво. Вот именно она такая стервозная у нас э, девушка. Вот с этой, по-моему, можно пообщаться как-то. Давайте поболтаем с ней заодно. Прости. Я тебя напугал, да? Стало полегче, как я тебя ударила. Мы квиты. Я Яна. Эйден, что это за место? Наш дом. Наша мастерская. Можно сказать, весь наш мир. Ты приветливее, чем она. Эй, полегче. Сара не доверяет никому, кроме меня. А еще я дерусь лучше нее, поэтому могу позволить себе быть более открытой. Ну ладно, звучи справедливо. С тобой хотя бы болтать можно, не то что с ней, на самом-то деле. Посмотрите, какой у него шрам даже Господи, смотрит с какой-то ненавистью уже, как он тебя. Спасибо, что сказала я, я вот так и хотел сделать Только хочу у вас, конечно, облутать чуть-чуть Если есть что Вот, например, какую-то игральную карту нашли Можно, кстати, посмотреть Что это за карта, в принципе О, прикольно, прикольно О, всякие потерянные рай вот, Ну, другие коллекционные предметы у нас есть Мы всегда можем спокойно Потом почитать их Если это будет кому-то интересно Но я думаю, что вряд ли Потому что мы все хотим играть Так что идем на улицу скорее О, здравствуй, Белидор Неплохо Реально неплохо Где рыбий Закусочная там, в центре за свалкой химотходов Ох а, Мне нужно туда <coughs> Жаль, единственная дорога туда, через туннель Они охраняют ее как портал в ебучую Вальгалу Пройти почти невозможно Серьезно? А как? О... А они вообще могут как-то пропустить там, а? Вот как мне попасть в туннель? Вот расскажи В этом я профи Где туннель? Не так быстро, ковбой Без биомаркера далеко не уйдешь ты угроза для всех а ты уже видел как жители велидора реагируют на угрозы да уж я помню помню ну и как мне попасть в принципе ты вообще расскажешь что мне тогда делать помимо просто биомаркера помочь похоже ты хорошо знаешь <с город. <с я жил в этом городе еще до всего этого пиздеца я могу помочь но тебе нужен биомаркер без него тебе крышка Да я понял уже, какой раз так это какой? ты говоришь Похоже, издалека 2000 километров отсюда О, реально? Ничего себе, как тебе удалось не заразиться? 2000 километров? жизнь. Не давал им себя укусить Здесь все по-другому, тут все зараженные Слышал охорони? Велидор тоже изолировали Так, погодите, что за дела? Они построили стены Все, виноват Извиняюсь Прервали как ты достанешь биомаркер? Просто так их не достать. Ну как их достать? Ну, Расскажи. Людей, а их Все, веди, давай. Да кстати, я понял, что ты Хакон. Все, приятно познакомиться. Веди, Эс, наконец, привет. меня ты к биомаркеру. О. Какие-то крики. Доброго пожаловать в рай. Рай. Я понял, что рай. Великолепный рай, на самом деле. Так, следуйте за Хаконом. Ну все, бежим тогда. Наконец-то, наконец-то мы начали что-то делать, я, а то я уже задолбался слушать эти всякие разговоры. А ты хорошо двигаешься. Я был в армии. Спецназ? Семь лет. Мне даже нравилось. Потом перестало. За неподчинение меня занесли в черный список и закрыли мой счет. Грустная история. Ой, как низко ты пал. Пошел ты! Зато я хорошо знаю город. Ха, давай! ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Выносости не хватает. Ты слишком слаб. Без ингибитора тебе конец. Разве в прошлый раз я не разнес все, что попалось мне на глаза? Так бывает в первый раз. Но потом уже лучше, если, конечно, выживешь. Лови! О, лестнице сказать, я мог умереть? Если бы я не дал его тебе, ты бы и умер. Ну, значит, очень хорошо, что ты мне дал вот этот ингибитор Но мне будет тогда еще надо найти, да? Итак. Почему ты мне помогаешь? Вот главный вопрос. Почему помогаешь? Обычные люди боятся вас, но один пилигрим спас мне жизнь. Я был пилигримом. Теперь я заражен путешествовать будет сложнее тогда добро пожаловать в новую жизнь друг осмотри это место почти сундуки с сокровищами там бывают хорошие вещи проверь я подожду какой ты добрый короче получается нам чисто помогают из моральных принципов так все теперь понятно на крышах у нас есть очень много полезного лута обычно вот в данный момент, на самом деле, очень-очень... Очень-очень очень, очень много не лута, да. Донести до убежища То есть получается, я краду, по сути, у каких-то людей, хотя они сами на это что оставили здесь. Но пусть они знают, что их вещи пойдут мне на пользу. такая это что здесь? Опа! А это что такое? Что это? Кристаллы. Наверное, кто-то их здесь спрятал они образовались после того как нас залили химикатами говорят они замедляют заражение кто-то верит так ты их не собираешь конечно собираю Суеверные люди платят за них хорошие деньги а я всегда рад заработать меня интересует один особый ящик пойдем покажу тебе Ну, дружище ты сам предложил мне забрать этот кристалл так что ладно что хотел бы еще сказать? Вот если посмотрите внимательно внешку этого перса, то вы, в принципе, поймете, что эта внешка была подарена персонажу э Челу, который основал паркур. Да, вот прям буквально. Как его зовут, я точно не помню. Честно говоря. Эх, ну ладно. Давай, давай. Да я бегу, я здесь стой. уже. Что, стой? Что, что здесь? Опа. Значит, у вас армия есть? Это миротворцы. Они с людьми также. Осторожнее с ними. Они охраняют туннель, который тебе нужен. Что за миротворцы? В принципе, расскажи про них. Расскажи о них. Они считают себя защитниками порядка. Но они неплохо убивают зараженных, нужно это признать. Весьма эффективные убийца. Ага, но их порядок имеет свою цену. Не забывай, или ты играешь по их правилам, или тебе конец. Их защита базара больше тянет на оккупацию. Это знакомо. По пути сюда я встречал крутых парней, которые говорили о новом порядке. Но, кажется, я уже слышал о таком дерьме. Да, здесь то же самое. И миротворцы становятся все хуже. Все, тогда будем с ними осторожнее. Я буду очень осторожен. Хорошо, хотя это как повезет. Миротворцы — это проблема. Они уже достали жителей базара. А базар — это бочка с порохом, которому хватит и искры. Засыли. Эй, так мы идем ты хотел мне что-то показать да за мной все погнали короче мы уже получается с двумя группировками познакомились первое это базар а вторая это миротворцы получается по сути, еще вроде как здесь есть эти. Ой, ой, ой, ой, о, он смог подняться великолепно. Есть эти еще бандиты, ренегаты, но пока о них мало чего известно. Просто то, что это чертовые бандиты, зэки, вот и все. Надеюсь, все без Я тоже на это надеюсь, как он. Я тоже на это надеюсь. Темнеет. О вот-вот проснуться быстрее открывай ящик ну давай откроем за это мы получим биомаркер уверен черт ничего нету воры опа Постой. нет нет оставь сломаешь замок и только все испортишь опа опа тут хватит на биомаркер откуда у тебя это я тут почти везде побывал, но давным-давно не видел работающего оборудования в ВГМ. Доверять или не доверять? Доверять ему или не доверять? Доверять или не доверять? Доверять или не доверять? М ну ладно, тебе можно сказать, другим не буду. Я мало что могу рассказать, но его мне дал Дилан, бывший ученый из ВГМ. Его убил человек по имени Вальц Перед смертью Дилу надал мне ключ Чтобы он не попал к Вальцу В нем должны быть важные сведения Надеюсь больше узнать о нем в рыбьем глазе Посмотрим, ладно? Опа, ночь начинается Блять, жесть. Опоздали. Че о, делать будем? Бежит. Опа, опа, опа Мясо начинается Мясо пиздец какое сейчас начинается Бля, да только не припадки, Эйден. Ой-ой-ой-ой-ой. Эйден, ты здесь? Все в порядке, в порядке. Нам нужен ультрафиолет. На базар. У нас получится. Со мной, быстро. Побежали, побежали. Ультрафиолетовый свет, это символ безопасности ночью. Короче, это прямо пушка, это имба все побежали о какая музычка Они близко. да я бегу бегу блин музычка реально эпично мне нравится да. а, а, это, это что было как он ну ты конечно даешь так быстро и так далеко прыгнул вообще жесть ты слышишь На месте. Хорошо, хорошо, я верю тебе. Почти добежали. Открывай! Эй! Все, все, открой, открывай, давай! Стой на свету! Хакон, давай! Открывайся! Хакон, крикун близко! Твою мать! Биомаркеры. Нет времени, за нами гонится криком. Биомаркеры. Ты оглох, за нами. Я сказал биомаркеры. Вот. А его? Он со мной. Пусть покажет биомаркеры. Сначала хотя бы впусти Пусть нас. Пусть покажет свой Ах. биомаркер. Как насчет электроники? Пиздец. Уебок. Блять, вот реально уебанку. Решил нихуя не впускать нас. Это что за дела? пиздец нас сосали вообще без света. Это очень очень плохо. Бля. Ой, блять. Нет времени, бежим. А я тебя, бля, привёл, чтобы не кричал больше. Можно сдохнешь? О, сдох. Отлично. Какой-то уникальный трофей зараженного я получил и образцы мутантов. Быстро бежим, быстро бежим, быстро бежим, быстро бежим. Жесть, жесть, жесть, жесть, жесть, жесть, Да, я бегу, бегу. Больше, больше, больше, Эйден. Уже давай, давай, давай. Ай! Ай, кто-то бьет, кто-то бьет. Ой. Пиздец. Килин, это да. Блять! Мы сейчас будем пиздиться. Пиздец! Их. С радостью! Так, я вижу пока одного, но по звукам иногда кажется, что еще кто-то со спины сейчас подойдет. Блять! баный пиздец. У меня скоро труба сломается. сейчас реально сломается трубище и все пизда же! О. Же! так так так О, мы справились сомневаюсь что это все беда не приходит одна вот-вот нам нужно внутрь и блять Давайте тогда лучше вот этой хуйней сейчас будем резать. Она, кстати, паушу даже режет. Ух. Жесть, жесть, жесть, жесть, жесть. Это Че, серьезно это последний Помоги мне. Так, а я точно всех убил, вроде как. Дай поможем. Ой. Ой -ой -ой -ой, ой, ой, ой, ой, ой, Отошел быстро. Бля, не то слово. Ой, блядь! а у тебя реально пиздец нам. О, все-таки нам решили помочь, да? Ты бы еще подождал! Я бы так и сделал, но не хотелось утром скребать твои кишки с порога. Они ушли, и ты иди. Ладно, хватит быть таким засранцем. Ты посмотри. О, заинтересован, видимо, сейчас будет, да? Да? О, да-да-да, он заинтересован в такой штучке. Это, это, это. редкость. Или пусти нас, или это будет еще больше редкостью. А это кто? Ну, я это. Я Эйден, короче. Я пилигрим. Да, я пилигрим, да. Ты здесь недавно, верно? Да, так вышло. Я а проник в город. Я тебе все расскажу, только впусти нас. Однажды я ждал пилигрима. Он должен был... Ладно, забудь, это не важно. Опять какие-то истории такое? у них душераздирающие. Я дал ему Он выжил. Спятил. Ему нужен биомаркер. У меня нет. Врешь. Правда. Сукин сын. Чё делать будем тогда, если биомаркера нет? Значит, госпиталь. Надеялся этого избежать. Всегда ищешь путь полегче, да? Не вот? нужна лишь шуфешка. Я сейчас, подожди. Хакон, почему ты ему помогаешь? Помнишь, как мы помогали людям? Я, конечно, а вот ты вряд ли. Давай, передохни под лампой. И не слушай этого кретина. Какие-то у них э -э тяжелые взаимоотношения. <связь> Идиот, помнишь, как мы помогали людям? Конечно, помню, засранец. Так, разблокирована безопасная зона. Чё ты же умел все говорили, что тебе надо там, блин, причитаешься под нос? Сейчас с тобой поболтаем, все-таки, думаю, с тобой стоит поболтать. О, посмотрите. Это, видимо, бывшие товарищи Хакона и Килиана. А кто тут Кили, но что-то сложно понять. Либо вот здесь он, либо вот. Вряд ли этот. Хотя все возможно. <рёхи> ладно, шучу. Ну вот понятно, что вот этот Хакон. А вот реально, Килин. Килен, ты где? Вот на фотке, вот скажи мне. Я не могу понять. Мужик, ты оброс, сложно понять. Пиздец. Какой пиздец? Ну ладно. Господи, какой же у него крутой компьютер здесь. А он даже работает, может, нет? А, сомневаюсь. Реально, сомневаюсь. Там просто, смотрите, нет нижней части корпуса даже. Компьютер просто все так стоит. Зато есть уфешка и... О! Прикольное место для сна. Мне нравится. Это типа... Оно оно издает звуки или нет? Я даже не понимаю. Ладно, плевать. Что здесь есть? Вот, есть какой-то коллекционный предмет, кассета. Дневник ночного бегуна номер один, понятно. Ладно, давай с тобой пополтаем. Но нет, тебе захотелось чего-то еще. Высшие цели, мать розеток. А ты мог бы просто... Хм, готовить. <связать> Прошу-ка я сначала про биомаркеры. Биомаркеры. Почему их так трудно достать? Потому что это сложное устройство. Фабрики, где их выпускали, закрыты уже многие годы. Биомаркеры привязаны к крови. После привязки их уже нельзя отвязать. Без них заражение протекает бесконтрольно. Как у тебя. Вот почему люди готовы что угодно отдать за новый. Все деньги и кристаллы, что у них есть К счастью, мы с Хаконом нашли место, где их еще можно делать Ого Серьезно? Типа... Э -э Это вы про госпиталь... Э -э про госпиталь имеете в виду, или что? Или у вас какая-то там... Своя? Не знаю, мастерская, хотя сомневаюсь Так, а что с ингибиторами там? А что не так с этим ингибитором? Обычно люди от него умирают Сильное средство. Многие не выдерживают. О. Ну, я выжил. Я сказал большинству. Так что не волнуйся. Только будь с ним осторожен. Хорошо, хорошо понял. Ну и ладно, что у вас там с Хаконом-то? Вы товарищи, типа боевые, да? Ты Хакон. Вы давно знакомы. Даже слишком. Он сказал, вы помогали людям. Мы вместе служили в спец, неважно. Это было очень давно. Ну, все. Где я могу отдохнуть? Где мне прилечь? Значит, ты только что попал в город. Что привело тебя сюда? Здесь не земля обетованная. Совсем? Мне нужны в рыбе глаз. И Хакон помогает тебе с этим? Да, прикинь, помогает. Жесть. Вроде ты хороший парень, но послушай, мой совет. Не сори доверием, как конфетти. Черт, откуда ты знаешь, что мне можно верить? Ладно, хватит болтать. Ложись спать. До утра все равно ничего не сделать. Логично. Не, ну про доверие ты как, как бы, ну правильно сказал, да. Но а кому вообще тогда доверять? Только себе? Да даже себе иногда порой не получается доверять. О, прикольный здесь консерва, а что ты вообще готовишь? Какой-то супчик, что ли? и что о у тебя много рыбки всякой или они а, не, не рыбки кукурузы и морковки и даже лука как у, -у. Кричу, прикольно я не привечаю гостей и у меня хороший аппетит так что не рассчитывай на обед даешь ешь там спокойно я и так уже выяснил что у меня товарища и нет и тут вечеринка я ж... Серьёзно, ты уже можешь идти спать. Да я и собираюсь, только хотел договориться и у, -у, -у фразу, которая, Бля, у меня мысль была, теперь я про неё совсем забыл за тебя. Не собирался я жрать. До повторяться, ну, все а достал. Блядь, пиздец, он так мне и не даст договорить. Короче, мы и так поняли, что товарищ не хочет наш есть рис, ну и ладно, поэтому вряд ли он будет Эй, жрать. До да, меня булить, миа. Как тебе не стыдно, я тебя вообще перестану искать тогда. Дайди меня! Ты да не буду я тебя искать? Ты меня уже забулила Стоп, дважды. Ваше такси в госпиталь ожидает. О! Очень смешно. У тебя получилось? Почти. Биомаркеры в госпитале ВГМ. Я скоро туда доберусь, но ты тоже мне там нужен. Хорош. Скажи, куда идти. Встань спиной к двери Килиана иди прямо, не сворачивая. Все, понятно, великолепно. Теперь все ясно. Ну ладно, раз мы квест выполнили, то на сегодня получается достаточно. Что ж, друзья, с вами был Леонид, вы были на канале Townspower Gaming. Спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Если вам понравилось, то поставьте палец вверх. Увидимся с вами в следующий раз. Всем удачи, всем пока.